И счастье из вас, кто останется в живых, будут завидовать <как> мертвым. Отвлекись от всего, Нео. Страх, неверие, сомнение, отбрось. Очисти свой мозг. Чисто как в трамвае. Пассажир может две недели сидеть и с ним ничего не случится. А курица испортится. Очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно если там ее нет. Черт побери. Живут же люди. Что ты ну, мне это напоминает? Джостон, у нас проблема. Позвольте я объясню, чем мы тут занимаемся. В 1969 году космонавты Сафалона-11 разместили реплекторы на поверхности Луны, а мы собираемся направить на один из них лазерный луч, а потом поймать его отражение с помощью вот этого фотоумножителя. Здорово. У меня только один вопрос. А вы уверены, что не взорвется? Лазер? Луна? Честное слово, мне здесь очень нравится. Очень. Дом так устроен славно, с любовью. Так взял бы и от слово. Вы не скажете, где здесь туалет? Это не дирижабль, Балда. Это последний выдох господина ПЖ. Я даже воздухом не дышу. Это сделал Чубайс! Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Я не собираюсь устраивать войну, но в свою сторону никому даже пернуть не позволю. мы идем на С бумагой в стране напряженка. Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости. Скажи ему, пусть уйдёт. И так дышать нечем. Ах, какое полезное изобретение! Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Пока криминала нет, нам там делать нечего. было бы жить в мире, где не с кем было бы поговорить о поэзии, о живописи, о политике. Если нас вдруг остановят, никто и ничего ничего не предпринимает без моей команды. Ясно. Что я сказал? Нам ни хрена не делать. Пока что? Пока вы не скажете. Сразу чувствуется интеллект. Это я удачно зашел. Ты что, не видишь, что напряжение совпадает? А? Ну-ка, я? Уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Куда же вы пойдете? Вам торопиться некуда. За вами приду... Гравицапа — это то, без чего Пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой! Вы немецкий язык знаете? Так, мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. ищут. И сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделанная работа. Сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина. освободить твой разум но я могу лишь указать дверь ты сам должен выйти на волю хватит это терпеть I'll be back. я вернусь это индейская национальная народная изба фиг вам называется мой вам добрый совет, как добрый товарищ бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью в коллектив в работу, так надо Пусть послала, так послала. В случае чего я у себя в лаборатории разбираю эту штуку. Хорошо.